Всем привет, дорогие друзья! С вами Стрес и мы сегодня будем выживать в мире Майнкрафт. Что мы сделаем первым делом? Первым делом я вам скажу, что есть в моем клиенте Майнкрафт. В моем клиенте Майнкрафт есть парочку таких, ну, совсем немного модов. Race Минимап и Forge. Все, два мода. Думаю, этого будет достаточно, чтобы поиграть в РТВ весь Майнкрафт. Вот. Давайте первым делом нарубим дерево. Без дерева почти ничего не сможем сделать. Ну, я имею в виду насчет инструментов мы ничего не сможем сделать. Вот у меня скин пока что обычный. А во второй части я установлю свой. <coughs> Ах, чему во второй части? Давайте-ка. Нет, это сделаю. Прямо сейчас. Ну, я решил установить скин потом, потому что не хочу себя заморачиваться искать его, потом еще что-то надо делать. Устанавливать. Мне как-то сейчас лень. <coughs> вот. Сонлю. Ну, когда буду играть в вторую серию, тогда я снулю. <coughs> вот давай сейчас нарубим 10 килограмм доску немножко на дом хотя бы. Ну, пойдем поселимся на равнине лучше, ну, лучше всего на равнине там деревня деревне спавнится часто вот а после того как я пройду майнкрафт убью эндро дракона все таки до этого мы будем в него играть так сказать будут появляться все новые моды новые новые моды может быть в конце я установлю и там крафт третий кто знает. ну или даже дивайнер пг вот ну дивайнер пг я так и так я так думаю остановлю потому что э, играть так вот немного скучновато но дивайнер пг я скорее всего остановлю в моих следующих частях например когда выйдет часть про о, обзор модов, так сказать уже обзор модов будет. Да, еще будет какой-то какие-то моды установлены, точно я не знаю какие. Вот, например, таких серверов вообще больших огромных таких много раз не встречал. Может быть в этом заключается один мод. Вот. Да, именно он вот, то что. Таких деревьев раньше в Майнкрафте не было. Вот, давайте дальше нарубим. Вот срубим это деревце и будем строить дом. Вот, давайте дорубим. Почти почти все. Еще два, еще один дом вроде а нет, посмотрите там еще много кстати любить ладно остановимся на семь ну и сделаем из этого вот палочка вот так вот, <клёх> вот. сделаем топор Первонем еще добывать и добывать дерево. Ну ладно. Надо сделать еще меч по быстрому. Все, что тут овцы рядом. их меч не сделать. смотрите как как растрятся. Ну и две свинюшки, как я понял. А курятинов нет. Куряченов нет. Да, смотрите, там еще болото у нас. Можно спалниться ведьмин дом. <coughs> Это хорошо, мы заберем оттуда котел, если я не ошибаюсь. Так, я слышу еще овечек. Без свининок. Без свинюшек. Вот, как я говорил, уже еще одну отца. Будьте прибежим дальше. Я слышу зомби. И лаву слышу. Реально было ну, где-то там подобное. Скорее всего, ну. Арбуз. Арбуз? Арбуз? Ладно, арбуз это хорошо. Срублю арбуз. Пойдем арбуз. насильно почему буду их выращивать вот давайте прибежимся что ли куда-нибудь сбегаем вот давайте лучше построим тут воду территория очищена и как я понял это у нас луна или это какие-то планеты другие солнце на зените как я уже сказал, солнце так на зените сейчас вот давайте сразу коробку но ну, нет коробку не будем строить строим вот такой вот домик небольшой небольшой но хороший такой вот домик на первое время да на первое вот надеюсь что наш досок на это хватит хотя уже вряд ли то что я 10 только потратил на а, вот этот половину на ну, двойной и вот нам нужно ель а ель у нас <coughs> только в снежном белом не давайте а, нет вот ель как я понял нет не ель все-таки давайте срубим Строим. это же дом на первое время так что мы не будем осуждать по этому дому ничего плохо зачем как уйти у нас появился дом ну небольшой конечно ладно вот только вот норм уже пошел 39 думаю хватит 50 то хватило на но... я не помню сколько было 54 да там было 54 и как-то некрасиво получается это же он на первое время, так что потом мы его, конечно, не будем ломать переносить, тоже мы его не будем. Мы сделаем, только будем его расширять. Ну, вот. Так. Ой, в тем, ничего не давайте, яркость. Делаем. Вот на 50. Графику быстро поставим чтобы не подлагивала, так не подлагивала, сделаем, пожалуй, дать лопатку и вырубим, точнее выкопаем весь песочек, который тут нам понадобится, кстати, и сделаем поближе шахту к двери. На двери у меня сейчас досок нет, нет. На кровать хватит. Хм, Ровно самое самый раз, самое то. Сам это вот и поставлю кровать и пустим наряд верстачок он домик побольше конечно стал. песок мне не нравится Но пока сейчас нельзя давайте выйдем из дома Мы прикопаем в лес... в пещерку такую так, конечно песок будет падать Мы сейчас пытаемся исправить Просто... сразу все сломаем, чтобы у нас Я не не обманул так сказать. вот думаю это хочет все, у меня кончились доски, а мне срочно нужна кирка. срочно. давайте срубим это что дерево что ли? не полностью нас. вот, давай дорубимо это дерево. сюда до... до... до... до... 6 уже или больше? Да, больше 7. Вот уже Ради нас темнеет еще. Ой, что это сейчас было? Странно, все планеты пропали. Ну ладно. Не будем это на этом зацикливаться и продолжим рубить делеви. Еще одну. Вот. Да, наравне. И пойдем домой сделаем дверь и кирку <coughs> кирку один сундук он сделан двойной складываем вот тут сделаем кирку как я уже и сказал кирку и дверь в принципе ну, сейчас уже нет смысла кстати, Давайте лежим спать. Надеюсь, <кх> что у нас тут никто не будет спать. Если что, минус 7. Нет, нас никто тут кто не заспался. Хорошо. Давайте мы именно снова. Нормальная сложность. Значит, по идее, спать нам оба должны были. Вот еще наряд придется сломать. Я так думаю, что у меня уже есть так. Вот, давайте доломаем. О, вот, наконец пошел камера. Это хорошо. Так нам ну, как раз нужно печь. Дерево у нас есть, да есть немножко. Пожарим себе еду, еды, еда, еда, еды. И что я хотел? Ещ что, что-то я хотел сделать. Ну, вспомню, скажу. Да. Еще каменный кирку, каменный меч. Каменный топор. И поставить вейпоинту реально с нашим домом, конечно же. А то я это как-то подзабыл сделать. Извините. А сейчас, скажем Ой, точнее, сейчас. Пытаюсь найти уголь. уже сейчас ничего не вижу совсем ничего все поднимемся что в стороны 4 будем копать ладно пока что наберу реметика мне хочется нет кому говорю конечно же их не хватит это у нас туман как я понял на да, туман туманный денек сегодня майнкрафт конечно у нас светло и жарко. Вот. Давайте поставим досочек. Ну и туда здесь закинем шахравку. Вот. А из этого... Из печенька.. Да, из печенька можно кое-что сделать. Из печенька можно сделать... Из печенька можно сделать... Из печенька можно кровать. Вот так вот Мы сделали. Понял для чего я хотел создать печь. Сейчас еще то не да дожарится. Я вот заснила стекло. Вот. Точно я хотел сделать стекушки. Немного стекла совсем. Да, точно. Кто -то это закрылся сигналит? Глупые люди. Вот. Ну, сейчас я сделаю кирку и меч. И, наверное, скорее всего, буду прощаться с вами, дорогие друзья. Да. Это был... С вами был мистер Све. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Побольше лайков, поменьше дислайков, конечно же. Ну, всем удачи. Всем пока.